В этом видео я покажу вам, как купить квартиру всего в 50 километрах от Санкт-Петербурга в новом доме по цене меньше 2 миллионов рублей. В этом видео я покажу вам, как купить квартиру всего в 50 километрах от Санкт-Петербурга в новом доме по цене меньше 2 миллионов рублей. Возможно, это то, что вы давно искали, поэтому присаживайтесь в удобнее. И давайте начнем. Переходим на площадку. У меня это орбитат точка ру. Должник ООО Фасад СПБ» — это организация, которая занималась фасадными работами, достаточно крупная и известная в своих кругах. Что у нас продается? Продается жилая квартира общей площадью 51,2 квадратных метра, расположенная в Ленинградской области, Кировский район, Шлиссельбург, город, улица Чикавова, дом 37, квартира 5. Честно говоря, я первый раз про этот город слышу, и была приятно удивлена, когда прочитала информацию знакомительную. Это город расположенный на реке Неве. Город исторический. В 2010 году даже ему был присвоен статус исторического поселения, но вскоре его сняли, но это не важно. Главное, что это город очень зеленый, комфортный для жизни и близко расположенный к Санкт-Петербургу. Давайте не будем ходить далеко вокруг да около. Вот на карте адрес. Мы видим, что река прямо рядом с домом, буквально через улицу. Давайте перейдем к отчету об оценке имущества. Я заранее его открыла. Сейчас я вам покажу сам дом. Ну Из отчета видно, что не требуется никаких ремонтных работ. Э, в хорошем состоянии здание, помещение, квартира. Вот э, Ссылочку на этот отчет я оставлю внизу в описании под этим видео. Сами, э, кто вас интересуется, все внимательно почитает, посмотрит. Я сейчас покажу только фотографии. Вот э, фото дома. Мы видим, что дом новый. Трехэтажный. И здесь фотографии квартир. А у этого должника несколько квартир, поэтому тут, -тут все в перемешку. Не подписано, какие фото к какой квартире относятся. Но мы можем видеть, что видите, подъезды чистые, новые. Ну, что взять, новый дом. Вот. Это тоже вы все внимательно посмотрите. Так. Давайте к самому интересному перейдем к ценам. Давайте посмотрим, что нам предлагают. Значит, на первом этапе цена составляет 2 миллиона 556 тысяч рублей, что в принципе уже ну, нормальная цена, невысокая для такой квартиры в новом доме. Давайте спустимся пониже и посмотрим, что в, в последнем этапе цена составляет 1 миллион 278 тысяч рублей что несопоставимо, особенно с питерскими ценами, кто уже зондировал обстановку и смотрел их. Давайте перейдем, перейдем на avita.ru и посмотрим на цены в Шлиссельбурге. На подобные квартиры с подобной площадью. Вот я отметила 50-60 квадратных метров, город, квартира. Так. 3 миллиона 60 тысяч, 3 200 тысяч, 2 800, 2 550, 2 600 но ниже 2,5 миллионов рублей здесь нет. Соответственно, ну, в основном выше, даже выше 3. Соответственно, если покупать эту квартиру для перепродажи, то это тоже хороший вариант, потому что если мы купим даже за 1 миллион 800 тысяч рублей, а продадим ниже рынка за 2 миллиона 600 тысяч рублей, то спокойно можно заработать 800 тысяч на простой сделке, купли-продажи. Ну, естественно, если следовать тем советам, которые даются в нашей академии, да, заранее находить покупателя, все это дело внимательно проходит, то запросто можно заработать 800 тысяч рублей минимум, в принципе, потому что вы видели, что цен цены есть куда падать, можно и по конечно, купить. Вот. Если же вы будете рассматривать этот лод для себя, то тоже э, отличный вариант. Почему? Потому что, э, во-первых, расположение. Город э, территориально находится очень близко к Санкт-Петербургу. Соответственно, если э, у вас есть машина и вы работаете в Питере, то это не составляет абсолютно никаких проблем, потому что до города, ну, от города до города добираться около 30 минут. Вот даже я вам покажу сейчас расстояние на машине от Санкт-Петербурга до Шлицельбурга 32 минуты. Если у вас нет машины, то это тоже не проблема, потому что я тоже почитала: транспорт общественный ходит каждые 20 минут. Это равносильно тому, что добираться, как в любом крупном городе, от, от одного района в другой, да, или от окраина в центр, в принципе, никакой проблемы нет вообще. Второй плюс, который можно отметить, это то, что в городе развита инфраструктура, я тоже почитала на форумах от людей, которые там живут. Все есть и в каждом районе школы, садики, да, все это хорошо, но чем еще... Лучше да, от больших городов, таких мегаполисов тем, что те же самые очередь в садике школы, они такие большие и ну, проще попасть и ребенку записать, куда его надо. И третий пункт, это, естественно, это цены. Цены на жилье, как вы поняли уже, да, цены на... Те же самые магазины и обучение продукты, это все немного подешевле, чем в Питере. И даже на каком-то одном из форумов я прочитала такое, что семья ездит каждые выходные в бассейн из Санкт-Петербурга на машине в Шлиссельбург, потому что это получается выгоднее и им больше нравится. Обязательно ссылочку на лот оставлю внизу, отчеты о басунке тоже оставлю внизу в описании под этим видео. Смотрите, участвуйте, побеждайте, если действительно то, чего вы хотели и давно искали. Если вы новичок и не знаете, как участвовать в торгах по банкротству, как реализовывать, что немаловажно, купленное имущество, то... Приходите на наш бесплатный мастер-класс, информацию о котором тоже вы найдете внизу в описании под этим видео. На мастер-классе мы дадим подробную формулу доктора Ватсона, как участвовать в торгах по банкротству без собственных вложений, а на деньги инвестора. Это как раз для тех, у кого нету денег для да, свободных для таких крупных покупок, как квартира. Будет очень интересно, познавательно продуктивно проведете свое время. Спасибо вам за просмотр. С вами была Екатерина. Увидимся на мастер-классе. Всем пока.